Добрый день, у нас сегодня в рамках а, вот этого цикла заключительная встреча. Ну, я надеюсь, мы а, встретимся еще уже в следующем году. Значит, сегодня мы поговорим а, прежде всего о приводах, которые применяются в составе а, промышленных роботов. А, роль а, приводов, как мы понимаем, это вот генерация непосредственно движения изначального, а, которые потом уходят в а, приводит к, к путем там, преобразования в передачах, звеньях, о которых мы говорили, приводит к перемещению рабочего органа или а, объекта, который робот переносит. Значит, принципиально мы говорим о том, что, ну, вообще, вот основные три типа используемых приводов — это пневматические, электрические, гидравлические, ну и также добавляем другие. Значит, ну, говорю сразу честно, пневматических приводов и гидравлических на сегодня — в составе непосредственно манипуляторов применяют крайне редко. Это как бы ну, такой экзотикой стало. Хотя вот кто учится на инженерном факультете, вы могли видеть вот перед входом в ваш корпус, там вот такое оранжевое сооружение, это вот как раз циклон-5, это робот пневматический, который... 80 80-е года выпускался вот я его даже видел в действии на а, заводах на заводе ЗИЛ, который грузовики производил, значит этот робот там станки загружал, как раз он а, помните мы говорили а, циклической система управления, то есть он там упоры программировался и вот он а, перепрограммирование его было ну крайне сложно, но вот а, вот он у вас в качестве музейного экспоната присутствует, а, но то есть, конечно, в самом манипуляторе, как, как правило, ну, скажем так, 99 и там в периоде почти применяются привода электрические. Но вот в рабочих органах применяются все три, да, и гидравлика, и механика, и электрика. Поэтому мы немного вот как бы, о, о тех двух тоже поговорим. Значит, итак, пневматический привод. Основная принцип работы основан на изменении давление рабочего тела привода которым является ну, воздух специально подготовленный относительно атмосферного давления то есть как правило э в этом приводе у вас есть некий э ну, цилиндр до да, поршень и вот внутри цилиндра создается давление либо разреженное, либо повышенное, да и соответственно а здесь атмосферное давление но ну, я так упрощаю очень да вот и в зависимости от соотношения давления вот здесь вот и вот здесь, ну или там идут модификации, например, вот здесь еще могут, там, P2, да? Вот в зависимости от соотношения этих давлений поршень будет двигаться туда или туда. То есть, ну, самая вот такая а, простая машина. А, его основные преимущества. А, такие привода являются, ну, наверное, самыми дешевыми, потому что вы видите, тут, в общем-то, ну, опять-таки, очень упрощая, вы имеете только цилиндр и поршень. Сам привод, он ну, не, не такой дорогой. А, они являются а, достаточно простыми, имеют неплохое быстродействие. <coughs> и а, то, что мы с вами обсуждали, по-моему, вчера или позавчера, эти привода, они являются безопасными. Причем в двояком смысле. Пометим, безопасный для человека, и безопасны для а, взрывоопасных средств. Это вот важно их преимущество, потому что здесь отсутствует а, возможный источник возникновения искрового сигнала, да, который вот, а, например, для покраски, это вот очень ну, принципиальный вопрос стоит. А, какие недостатки? А, этим приводом... А, ну вот в режиме открыть-закрыть легко управлять, да, а вот в режиме точного управления им управлять достаточно сложно. Почему? Какие мысли? Да, основная проблема именно совершенно правильно. А проблема в том, что воздух сжимаем, да, и вы а, то есть как вы управляете этим приводом? Вы где-то у вас там есть кран, да, которым вы открываете или закрываете. Но момент, когда вы открыли кран, а, давление не моментально распространится по всему, потому что обычно кран у вас ну, на каком-то удалении отсюда находится, да, то есть тут вот какой-то провод, и этот кран тут стоит, там автоматы сюда, там еще, и так далее. Вот, а, естественно, давление сюда придет не моментально, и оно придет поскольку, вот, как правильно сказали, воздух является сжимаемым, то, соответственно, точно его регулировать очень сложно. Вот. По этой причине до недавнего времени, ну, скажем, ну, по-моему, вот лет пять назад первый раз была представлена такая, ну, серийная пневматический привод, управляемый контурным, да? то есть где вы, по контурному принципу, то есть где вы могли регулировать, достаточно эффективно и позиционировать его в различных точках и скорость обеспечивать то есть это ну в общем это достаточно такой вопрос сложным далее <coughs> невысокая точность опять-таки по той же самой причине по причине сжимаемости воздуха плохая автономность потому что для того чтобы управлять чтобы иметь вот этот сжатый воздух вам нужен компрессор вам нужна система подготовки воздуха вам нужно а, ну, вот эти вот все а, воздуховоды, так? И а, для в промы крупного предприятия, мы, по-моему, об этом говорили, как правило, там уже всегда исторически есть пневмосеть, то есть это не проблема. Для предприятия небольшого, ну, вот, например, даже в рамках университета, если вы покупаете один робот, вы начинаете уже думать, надо ли мучиться с компрессором или просто взять другой тип привода. И а, это вот то, что я назвал а, плохая автономность, и низкая нагрузочная способность. То есть, опять-таки, по причине того, что воздух сжимаем, да, а, вы доложили какой-то груз, он у вас просядет в первый момент. Естественно, вы можете еще поднять давление и груз приподнять, но вот как бы этот эффект, он будет наблюдаться. Ясно? Далее. А, ну и пометьте, что области применения, ну, скажем, небольшие манипуляторы, а вот в первую очередь это пневмоголовки и схваты. В первую очередь это пневмоголовки и схваты. Далее гидравлический привод. Идея тоже, та же самая полностью, ну, в целом, да, а, с той разницей, что подается гидрожидкость. А, как правило, современные гидропривода, они более сложные по структуре, но мы сейчас не будем от, а, на этом останавливаться. Значит, а, в общем, мы имеем, а, опять-таки, разницу давлений гидрожидкости до, и, с одной стороны поршня, и с другой стороны поршня. Ну вот так вот, как бы если упрощаем. Да? А, основные преимущества. Первое — это очень высокая нагрузочная способность. Опять-таки взрывобезопасность, как и в случае пневматического привода, и компактность. То есть по сравнению, вот, к сожалению, у меня нет таких данных, вот сказать, что вот на такой-то момент гидропривод будет такого размера, электропривод такого, а пневма такого. Вот у меня таких сравнительных э показаний нет, вот, но, э в общем, поверьте, это ну чрезвычайно компактная вещь. Основные недостатки. Опять-таки, плохая автономность. То есть у вас должна быть станция, э, ну, гидростанция, да? там насос высокого давления, там всякие компенс... э, расширительные баки. Ну, в общем, это опять-таки целая история. Высокая стоимость, потому что в отличие от пневмопривода, где у вас чуть-чуть ну, вот будет подпуск... выпускаться здесь воздух, да? но просто вы об этом знаете, вы там что-то прибавили давление, в гидросистеме, если у вас жидкость начнет фонтанировать, ну как бы это все, это вот оно все там вокруг загрязнет. Поэтому а, вот эти вот пары, а, поршневые пары, изготавливаются по очень квалитет такой, знаете, слово, да, высокому квалитету, но с очень высокой точностью. Неэкологичность, неэкологичность именно опять-таки в этом заключается, потому что как точно вы не изготавливаете, все равно какие-то пары там Какие-то частички потихонечку-потихонечку они сочатся наружу, наружу. Ну и, наконец, средняя сложность управления. Управляется он лучше, чем, э, чем пневматика, потому что гидрожидкость она специально подбирается, и, в принципе, она э, как бы не так, э, она ну, практически не сжимаема, хотя там на это может, по-моему, температура влиять. Вот, но, в принципе, это вот специальной жидкости подбирается, и, ну, в общем, э, управляется неплохо. Ну, и да значит поэтому помните, что э, основное это высокому, область применения это высокомощные приводы Высокомощные приводы вот даже скорее не сварочные роботы, а вот есть такие знаете сварочные устройства здоровые то есть которые например кузов автомобиля погружают во, в покрасочную ванну могут по, по, по, или как там катафоризм по называется вот, погружать вот, вот это их место. То есть, когда вот надо очень большую массу переместить, это вот место гидравлических систем. Ну и, наконец, электрический привод. Значит, в принципе, вот все электрические приводы различных модификаций, вся речь идет о, взаим электромаг взаим о взаимодействии электромагнитных полей статора и ротора. Вот ну, мы какие-то там с вами так упрощенно посмотрим дальше, но, но в принципе вся речь идет вот только об этом. <coughs> а, какие преимущества? Это хорошая управляемость. Ну в общем-то высокая автономность, да, то есть это по сути просто аккумулятор вам надо иметь. Хорошая нагрузочная способность. Ну мы не говорим высокая, но хорошая по сравнению с пневматикой. Недостаток. Ну вот тут надо сделать в скобках пометку. Для некоторых типов приводов это пожароопасность. Для некоторых это прежде всего для двигателей постоянного тока это, они пожароопасны, потому что там возникает искрение вот, э, в щеточном узле. И поэтому э, некоторые виды электрических приводов нельзя использовать, ну например, для робота, которые осуществляют покраску. По сравнению а, с пневматикой и гидравликой, ну, ми, ну, неправильно сказать, что плохая надежность, да? но она чуть ниже, потому что там ну, больше всяких узлов входит в их состав. Более высокая стоимость по сравнению с теми, потому что там металлы цветные, и иногда и благородные используются. И более значительные габариты, но опять-таки, если мы, например, сравним это а, с гидравликой. Область применения это и манипуляторы, и периферия. И манипуляторы, и периферия. Ну, в общем, как я сказал, наверное, 9,9 и в периоде вот, э, стоят всегда в манипуляторах такие э, привода. А вот уже в периферии там, ну, я допускаю, что где-то может быть там процентов 40 так идет, а процентов 60 на э, пневматике. Ну, бывает как бы экзотика, но мы ее с вами сейчас трогать не будем, то есть это пьезоприводы применяют, но это обычно для микроперемещений, то есть они к классической промышленной роботехнике не относятся. Значит, пометьте себе основными характеристиками, которые двигатели вот относят, это тип двигателей. Это исполнение, взрывозащищенное или обычное, это вот важный момент, всегда его отслеживайте. Это максимальный крутящий момент, максимальная скорость, потребляемая мощность, ну и в принципе коэффициент полезного действия. И а, помните, мы с вами еще вчера, по-моему, говорили, что а, разные типы, в том числе электрических двигателей, будут иметь разную характеристику, в вот, зависимости момента, от а, скорости вращения. Вот. Ну, мы сейчас ее зарисовывать не будем, но об этом надо помнить. Поэтому, если вам надо работать в широком диапазоне а, скоростей а, движения, да, это будет один тип привода. Если как бы вы чаще предполагаете на высоких скоростях, это другой тип, и так далее. Значит, как правило, применяются либо двигатели постоянного тока, либо асинхронные, либо вентильные. <кười> <кười> вот, значит, я только обращаю ваше внимание вот на этот узел, да, вот, который вы видите тут, щетки. Uh, и вот, uh, который является как раз источником взрывоопасности таких приводов. Uh, здесь, соответственно, асинхронный двигатель, ну, тоже, значит, он вам uh, известен, принцип работы, и вентильный двигатель, да? То есть, ну, тоже, я думаю, у вас было. Было? Хорошо. Вот, uh, значит, пометим, что исторически uh, наиболее распространенными были двигатели, постоянного тока, исторически наиболее распространенными были двигатели постоянного тока, потому что ими легко умели управлять. То есть вот электроника для их управления, в общем, давно вот как бы умели изготавливать, сравнительно компактно и хорошо работающе. Сейчас, опять-таки, ну примерно вот на протяжении последних 10 лет научились делать компактное устройство и для управления асинхронных двигателей, потому что раньше эффективно управлять асинхронным двигателем, но ну, это вот целый здоровый шкаф был, да, но ну, вот сейчас уже научились, и поэтому они тоже стали а, в промышленную роботехнику а, более активно приходить. Вот, ну, вентильные тоже используются, но они, в общем, у них проблемы, они достаточно дорогостоящие, ну, по сравнению с предыдущими моделями, вот. Так, значит, теперь мехатроника что такое был у вас вообще вот какая-то речь хорошо значит ну термин вы наверное слышали да вот то есть термин ну впервые использован это крупная фирма которая производит и привода и сейчас вот если кто-то из вас вчера был на выставке в вашем выставочном центре вы как раз видели и робот они привезли, фирма Ескава, вот раньше они его выпускали под названием Матаман, а сейчас они сказали, что вот мы решили все-таки вернуться к изначальному названию. Вот, значит, фактически вот эта фирма, она впервые она стала делать привода для дверей, которые в здании. Вы входите, двери открываются, закрываются, да? И вот она столкнулась с тем, что это открывание-закрывание, она все-таки должно по какому-то... Ну управления происходить, да? И поняла, что вот когда вы начинаете с помощью процессора управлять вот этим движением, возникает определенное явление, которое надо учитывать и как-то там использовать. Вот. Значит, это, по-моему, это сейчас стандартное определение. Смотрите. Итак, мехатроника это область науки и техники основная. Вот теперь важная комбинация слов: синергетическое объединение узлов точной механики с электронными и компьютерными компонентами, до да, обеспечивающими там, ну, производство приводов. То есть вот мехатроника как, скажем, область такого исследования а, в технике занимается вопросом взаимодействия привода, а, электроники и информатики. Вот как бы в одном флаконе. Поскольку роботы очень давно управлялись на этом принципе, то а, практически ну, я думаю, я не ошибусь, что во всех странах мира кафедры мехатроники, как правило, отпачковывались от робототехники. То есть они возникали оттуда именно по этой причине. Потому что робототехника, она... Ну, ну, двери открывать хорошо, но там, понятно, высокой точ точности не надо. Да? А робототехника уже давно, с 70-х годов, предъявляла достаточно такие жесткие требования по точности движения, по параметрам другим. Вот, поэтому мехатроника выросла из робототехники. Ну вот как сейчас позиционируется, по крайней мере в отечественной концепции, вот идея мехатроники, в чем она заключается. Вот а, здесь изображен традиционный а, привод, как это было, ну скажем там, ну лет 30 назад, да? То есть идея была такая, у вас был сам привод, это вот блок приводов, у вас было устройство компьютерного управления, которое им должно было управлять. У вас был рабочий орган, да, и были какие-то датчики, про которые мы с вами говорили. И между ними вы видите квадратики-прямоугольнички с буквой И. Это интерфейсы, да, потому что когда вы брали систему управления, вы не могли же ее напрямую э, к двигателю подсоединить, да? То есть вам нужен был, во-первых, какой-то усилитель, так, причем они еще иногда там по протоколам могли не состыковываться. Аналогично, непосредственно вал двигателя, ну, как правило, традиционно ничего не сажалось, да, то есть там шла коробка передач, между коробкой и двигателем муфта шла какая-то, потом после коробки шла еще соединительная муфта, которая, например, уже там к шпинделю станка шла. Датчики аналогично, они не, раньше, вот по, ну, по старой концепции, они не сидели непосредственно валу двигателя, то есть у вас были там какие-то еще интерфейсы, либо механические, ну, в случае датчика, либо вот уже уходя вот в, там И4, это интерфейсы могли быть программными или, или электронными, а, которые а, обеспечили состыковку всего этого, да, то есть выходило, что вы вот как конструктор собирали, и вот что мы получали с вами, мы получали, что половина, Uh, вот этих вот uh, блоков, которые здесь присутствуют, они по сути являются ну, посредниками, да? вот как у нас сейчас в экономике. То есть они являются паразитными. То есть в принципе основной функции они никакой не несли. Они просто обеспечивали состыковку. С одной стороны. Да? С другой стороны мы понимаем с вами, что одно дело вы датчик поставили прямо на вал двигателя, другое дело, что вы поставили датчик, поставили двигатель, муфту между ними, значит, это все идет, ведет к росту габаритов. И с третьей стороны, интерфейсы, как правило, являются первым источником а, поломок. Вот интерфейсы, как правило, это а, всегда в любой системе а, является самым слабым звеном. Но вот когда... А, ну, в, может кто-то... Ну, вот смотрите, в телефоне, например, да, вот если кто с наушниками ходит, вот, как правило, поломка, она происходит в интерфейсе, да, вот где у вас наушники, втыкаются в телефон, ну, там проводочки переламываются. Ну, вот я не помню, в Казани троллейбусы есть, по-моему, тоже, да, вот основная поломка троллейбуса, что интерфейс от электрической сети соскакивает, ну, вот эти вот штанги у них, ну, или рога их называют. То есть вот интерфейс — это всегда самое слабое звено, поэтому... А, вот в таких системах первое, ну, прежде всего, а, что зачастую ломалось, это вот либо на какие-то разъемы, а, либо вот эти муфты и так далее. Поэтому пришли к идее, что а зачем нам эти паразитные а, компоненты, а давайте мы начнем вот это все изготавливать воедино. И назвали это мехатронный модуль. И получили... Например, мы взяли двигатель так, и механическое устройство, и получили приводной модуль. Да, это вот, Например, есть такой мотор-колесо, Вот в роботехнике, в мобильной уже активно используется. Мы взяли с вами, например, силовой преобразователь, вот который усиливает, да, и микропроцессор, объединили их. И получили интеллектуальный силовой преобразователь. Мы взяли с вами а, сенсор и микропроцессор. Помните, мы говорили, когда про фотоимпульсные датчики обсуждали, мы говорили, вот датчик хороший, да, но потом еще вот есть там дешифратор, который из него вот уже цифры готовы дает. И, а, ну, когда я, я руками что-то делал вот лет 15 назад, мы шли отдельно, покупали датчики в одном месте, а в другом месте покупали э, вот эти дешифраторы платы. Да? Почему-то почему те, кто продавали датчики, они никак не могли сообразить, что надо и платы продавать тоже, Ну потом, правда, сообразили. Вот. А когда мы с вами на сенсор сразу вот этот вот, э, компонент дешифровки устанавливаем, получаем интеллектуальный сен сенсор, да? И видите, вот таким образом мы один за одним избавляемся от вот этих ненужных интерфейсов. Это вот идея основной мехатроники. То есть вот как бы, ну вот тут вот картинку, это вот привод Максон. Вот, вот мы видим, как бы, ну такой вот концепции, да? ну в смысле это не концепция, они реально производят. Значит, у нас есть двигатель, у нас мы видим с вами есть встроенный уже редуктор, да, то есть без каких-то дополнительных промежуточных звеньев, так. И у нас есть вот там вот сзади виден датчик, который тоже уже на валу двигателя стоит. И это все в едином флаконе. И когда вы это покупаете в едином флаконе, вам не надо думать, а сойдут, совпадут ли у меня диаметры, напряжение, протоколы обмена информацией и так далее. И по идее здесь еще, и такие системы уже есть, Uh, у вас может крепиться коробочка с управляющим процессором, да, что вы уже его напрямую подсоединяете в систему управле uh, вышестоящую систему управления и получаете уже по промышленной шине команды, как работать этом, этому устройству. И оно полностью внутри вот uh, таким готовым модулем. Вот идея uh, мехатроники, вот как бы ее ну, цель существования. Понятно? А... Ну, как мы с вами понимаем, все имеет свои плюсы и минусы. Да? Вот какие плюсы у этого подхода? Ну, я уже упомянул, то есть система работает более надежно. Да? Какие еще плюсы? Удобство, Удобство безусловно. Компактность. Компактность. Минусы какие? Вы знаете, вообще, давайте я не очень соглашусь, потому что, в принципе, это аналогично тому, вот если купить автомобиль отдельно запчастями и его собрать, это выйдет дороже, чем купить готовые автомобили. Да, вот. Ну, я думаю, ну кто-то из вас там, телеф... сейчас, секунду, вот, потому что, как правило, то, что на заводе изготовлено воедино, это все равно дешевле, чем покупать отдельные... Uh, ну, отдельные компоненты, отдельно вот эти вот муфты и так далее. Давайте я все-таки не очень соглашусь. Ремонта, или такой Совершенно правильно. Вот основной недостаток — это здесь проблема уже ремонта начинает, да? То есть, uh, ну вот здесь как бы приведены какие-то uh, там и недостатки. Вот, значит, uh, в мехатронной системе а, а вот если вы получили этот модуль, вы его никуда никак больше использовать не можете. Да? То есть он будет, он будет всю жизнь теперь жить вот с тем датчиком, который у него есть. Или с тем редуктором, который стоит на нем. В том приводе вы могли отсоединить, муфту отсоединить, заменить редуктор, поставить новый. Здесь уже это как бы, ну, этот вопрос исключен. То есть он обречен жить вот в такой комбинации. Вот. Ну и помните вот общая тенденция развития технических систем вот, в, в контексте мехатронного подхода, это то, о чем мы с вами говорили. Это замещение механики, то есть те функции механики, которые раньше реализовывались путем каких-то дополнительных сложных передач, сейчас реализуются... Помните, мы токарный станок с вами рисовали? Они реализуются компьютерным согласованием отдельных приводов, э, обеспечивающих их там согласованную работу. Следующий подход ⁇ это упрощение механизма. Потому что мы говорили, механика дорогая, если она высокоточная, ее трудно изготовить. Она более того, у нее есть недостаток, что она склонна к износу постепенно, да, и это будет вести к ухудшению точностных, например, показателей. В мехатронном подходе вы все это можете учесть. Да? Вот как а, вчера мы, с кем-то говорили, да? что а, груз, который робот взял, вот, да, происходит деформация приводов, но, используя мехатронный подход, мы можем учесть величину груза, которую робот держит, и ввести, соответственно, поправки в закон управления. Но об этом мы поговорим там весной. Вот. Ну и дальше совершенствование механизмов и синтез новых механизмов. То есть, смотрите, фактически раньше мы могли... Нет у меня этой картинки сейчас. А, она есть, но мне нельзя флешки использовать теперь. Значит, вот раньше, для, если вы хотели реализовать какой-то чудной закон управления... Ну, то есть, например, чтобы вот, рабочий орган у вас вот, ну, вот, по какому-то такому чудному закону двигался, да? Значит, это была целая наука. А, ну, вот, а, ТММ, теория механизмов машин, да? Вот я еще учился рисовать, вот как, как проектировать такие механизмы, исходя из вот такой целевой функции, но, естественно, ну, не такой, да? Ну, какой-то там синусоиды и так далее. Вот там рычаги, коромысла, вот как они взаимодействуют друг с другом так, чтобы не на выходе получить вот... Понятно, на входе мы раньше имели стабильное ну, движение с постоянной скоростью, а на выходе мне надо было получить вот какое-то такое чудное движение. Да? Но при этом было ограничение, что а, в старых системах, вот, когда вы а, в основном за счет механики такие вопросы решали, да, у вас всегда было ограничение сложности вот, а, сформированного закона на выходе. Сейчас все, что вы можете в численном виде с помощью численных методов запрограммировать, вы фактически любой закон, ну почти, да, с учетом только, ну, ограничений физики можете получить. Физика закон Лоренса, помните, да, что если у вас летит заряд в поле, в магнитном, да, то возникает сила Лоренса, которая его вбок начинает отодвигать. Так? Значит, это как бы, вот, ну, Лоренс открыл его. Дальше поняли, ну что такое заряд? Это сила тока. То есть сказали, если по проволоке мы пустим ток и поместим эту проволочку в магнитное поле, так, то появится сила, которая будет эту проволочку сдвигать. Верите? Ну, ну, так есть. Значит, дальше. Только пока ток идет, да? То есть если просто проволочку, медную ничего не будет. Вот. Проблема какая возникла? Что если а, вот эта сила, она не очень большая. То есть если проволочку, ну простенькую, просто проволочку поместить, ну вот каких-то разумных пределах, ну вот такого размера, то сила очень маленькая возникает. И она как бы не очень, э -э, ну вот этого перемещения там, ну, слабое будет, да. Поэтому что придумали? Сказали, а мы эти проволочки, ну, чтобы не делать ее слишком длинной, потому что на большой длине обеспечить, э -э, ну, я имею в виду там с эту аудиторию например, да, обеспечить магнитное поле, это ну, это сложно. Тогда сказали, чтобы не делать слишком длинной, мы ее в катушку скрутим. Понятно? Вот. Скрутили ее в катушку. Вот такую рамку. рамку, да? Тут много витков, там, ну, тысячи какие-то, например. Вот. А здесь находится у нас магнитные полюса. Значит, когда вы поместите в, а а в а рамку и пустили ток, эта рамка повернется вот если дальше ничего не делать то она займет какое-то стабильное положение и будет вот в этом неподвижном положении так то есть дальше ничего происходить не будет тогда сказали а мы вот этих рамок сделаем вот так вот несколько и в момент когда и будем их включать поочередно Включили первую рамку, она повернулась. В этот момент мы ее отключили и включили следующую рамку. Понятно? А вторая рамка как раз ей хочется повернуться, потому что, видите, они под углом под определенным находятся друг к другу. Довернулась вторая, выключили вторую, включили третью. Понятно? Ребят, все понимают? Вам рассказывать это учтите. Вот. Э, и поэтому э, вот, вот они, вот они здесь, видите, их, конечно, больше, чем три. Вот, вот тут вот, вот этот вот, ротор называется, да, вот он крутится. Вот там много-много этих рамочек. Ну, вот здесь так, ну, на взгляд, например, там 10. И вот момент переключения, он был э, реализован с помощью, э, вот здесь вот выходили контакты на каждую пару рамок. И сюда подвели электрические щетки, э, угольные щетки, ну, как правило, угольные щетки, да, э, потому что они, ну, потихонечку стираются, но это не страшно. Вот, то есть э, контакты угольные. И вот он, например, в один момент, он только, две, э, только два контактика, то есть одну рамку включает. Как только она провернулась, она вышла из зацепления. Вот эти щетки и с этой парой перешли на следующую. И вот так вот оно все время вот так вот движется на идея? Но вот момент, когда оно выходит зацеп... из зацепления, из контакта угольной щетки и входит в следующее, там возникает а, искра электрическая, потому что там ток идет. Да? И вот как бы в этот момент оно а, искра, и поэтому для производства мебели, например, покраски вот, а, в чистом виде, это ну, опасно, вот такие привода применять. Понятно? Значит, дрель у кого дома есть, а, вечером придите, Включите и посмотрите, там обычно для вентиляции есть решеточка, и видно, как искорки бегают. Ладно? Так. М? Только не ломайте дрель, а то ваши родители, папы на меня будут ругаться. Значит, далее. А, следующий асинхронный двигатель. Ну, ребят, мы, естественно, сейчас как бы на, ну, на таком принципиальном уровне говорим. да. Значит, в асинхронном двигателе а, основное его отличие — нет вот этого контактного узла. Если здесь у нас с вами вот был как бы ну, постоянный магнит, который эту рамку заставлял поворачиваться, здесь у нас с вами магнит, видите, в качестве магнита, вот, внешний, это называется статор, вот то, что крутится, ротор. Вот внешний, вы видите, там обмотки находятся, и они включаются таким образом. Сюда, вот если сюда ток идет постоянный, поэтому называется двигатель постоянного тока, то туда идет ток переменный. И они подключаются таким образом, что вот поле магнитное, оно начинает как бы вот так вот ну, путешествовать по кругу. Ясно? Далее, мы вчера с вами обсуждали, когда говорили про дифференциальный трансформатор, магнитное поле приводит вот здесь вот внутри, на роторе, там, ну, сейчас у меня что-то термин выскочил, как это, ну, в общем, там такая просто железка есть в которой начинается... Там вот это магнитное поле начинает с ней взаимодействовать. И эта железка начинает след за этим полем перемещаться. И вот она его как бы пытается догонять. Вот. Основной недостаток у асинхронных двигателей, еще помимо того, что вот ими, ну, скажем, до недавнего времени было очень трудно управлять, потому что там надо было вот этим полем. Да? вот, Uh, это был uh, у них uh, они очень тяжело тр трогаются с места вот у них вот эта вот характеристика uh, в зависимости от момента от оборота вот на, на низких uh, оборотах у них очень маленький момент возникает то есть там вот uh, проблемы их струнуть с места дальше все легче идет но эти приводы, вот, благодаря тому что они они сравнительно простые uh, сам привод сама железка да вот я не говорю про систему управления вот они поэтому получили очень широкое распространение и вот очень много где использовались раньше где но ну, прежде всего где нужна была просто э, ну какая-то постоянная скорость движения там конвейеры, вентиляторы те же станки да тот же токарный станок ну раньше на самом деле внизу стоял э, вот такой вот привод и дальше уже за счет передач обеспечивалась требуемая скорость движения за счет механических передач но, конечно, мы понимаем, что на сегодня это, ну, как бы подход такой уже устаревший. То сейчас мы будем за счет сил эм, управления обеспечивать вот, изменение скоростей и так далее. Ну и, наконец, э, вентильный двигатель. Э, значит, там идея в чем? У вас есть статор, есть э, другая часть, ответная. Вот, и на нее э, наклеены магниты, они обычно э, по моему, из редкоземельных металлов делаются, чтобы они имели очень ну, сильными были. Вот, и дальше вы начинаете э, да, вот это электромагниты. и вы начинаете вот эти электромагниты в разных комбинациях включать уже ну, коммутации, не, не контакт, просто коммутации. Вот, и там э, соответственно начинает взаимодействовать, вот этот магнит вот с этим, и они начинают крутиться. Значит, здесь считается, что здесь момент более высокий возникает, и ну, более хитрые какие-то законы управления можно реализовать. Ну вот вкратце так. Но это более дорогие привода, то есть, потому что магниты должны быть сильные, мощные. По-моему, они на основе редкоземельных металлов делаются. Идея принципиально ясна? Хорошо.